сейчас просто 9 вечера и я иду домой. На самом деле не такое уж большое отличие от дальнобоя, что там я по 16-18 часов работал в день, что здесь. Но в любом случае, мне это нравится. Довольно тихо. Во всем офисе, на трех этажах, никого нет. Скорее всего. Встаю кстати, в 6 утра, до 9 что-нибудь учу и пилю на работу к 10. Здесь я до 8-9 до часов сижу, работаю, прихожу домой, что-нибудь читаю, повторяю и снова на работу. Ну, почти как в дальнобое. Такие дела пока.